Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. Мы опять в студии, и у нас особенный гость, предприниматель, постоянный участник форума Свободной России, участник нынешнего Конгресса Свободной России на полях которого мы встречаемся, Леонид Борисович Незлин. Здравствуйте, Леонид Борисович. Очень приятно. Рад вас видеть. Вы знаете, я начал бы с неожиданного вопроса, прямо не касающегося нашего мероприятия. Вы очень давно покинули Россию. И тем не менее, все это время каким-то образом следите и участвуете за российской политикой до сих пор. Хотя режим в России остается все тот же и мало что меняется в лучшую сторону, обычно только в худшую. Почему так? Почему вы не закрываете для себя Россию? Здесь существует два ответа. Один, наверное, будет для вас неожиданный. Вот. Я не знаю, какой из них первый, какой второй, но я начну... Вот с какого, сожиданного. Я, в общем-то, когда вынужден был покинуть Россию, скажем так, и вскоре после этого был арестован Ходорковский, и дело Юкоса стало развиваться по известному сценарию, вот, я для себя решил, что я не смогу спокойно жить, пока режим Путина будет управлять вот, моей родиной сейчас, наверное, можно сказать, уже бывшей родиной, потому что прошло 19 лет, как я уже живу в Израиле. Вот. И я решил сражаться на двух фронтах. Один фронт назовем общественно-политический, другой фронт назовем международно-юридический. Вот. И обязательно добиться успеха на этих обоих фронтах. Что касается второго, мне здесь легче сказать, международного юридического Этим занимается группа GML, группа, которая является мажоритарным акционером нефтяной компании ЮКОС. Вот. Цель — вернуть себе обратно ЮКОС, ну а вернее компенсацию за ЮКОС. Как вы знаете, это происходит уже очень много лет, это двигается очень позитивно. И это долгий процесс. Многие не верили, что вообще такой процесс можно затеять. Многие не верили, что его можно победить, что частная группа может победить в судах государства. Вот. Но вот как-то интуиция показала, что, что, что этим надо заниматься. И где-то вот сейчас я могу сказать, что что бы ни происходило, но в принципе финиш уже виден. То есть, ну, я не знаю, сколько пройдет, год, два, там максимум, может быть, три, вот, но компенсация за ЮКОС будет получена. Это тяжелый, такой трудный, длительный, интеллектуальный, вот, дорогостоящий труд большой команды людей. Можно уточняющий вопрос? Да. Война, развязанная Путином, помогла сдвинуть этот камень с места? С юридической точки зрения, с точки зрения судов, нет. Все идет по тому плану, по которому должно идти, ну, с теми поправками, которые, так сказать, делают суды по пути. А с точки зрения, так сказать, будущего результата, на который мы рассчитываем, я думаю, что да, конечно, потому что активы государства российского сейчас, так сказать, уч учтены на Западе, многие арестованы, все известно, что где, а, собственно говоря, целью э э этих судебных процессов и является, так сказать, достичь этих активов и получить свою долю из них. Естественно, естественно, что в первую очередь теперь Украина, это и по моральным и по всяким соображениям так, и даже если, так сказать, наш процесс завершиться позитивно раньше Украины, все равно интересы Украины будут учтены. Это без сомнения, да? это большая трагедия. Вот. Поэтому в этом смысле, благодаря войне, так сказать, я думаю, что э, завершающая стадия процесса сократится. Вот. Э, второе, ну, отношение, конечно, влияет на людей. Я не знаю, влияет ли оно на судей, да? Там, э, думаю, что нет, судьи есть судьи на вот, э, адвокатов, там. Вот. но атмосфера, общественная обстановка, естественно, элиты, они ну, совсем не на стороне Путина. Основные суды происходят в Голландии, вот, э, что-то происходит в Англии, что-то происходит в Соединенных Штатах Америки. Вот. Я говорю сейчас о судебных процессах по, международной харти, э, по энергетической хартии, вот, которую мы выиграли достаточно давно в ГАГе, в трибунале, в арбитраже, в международном арбитраже. Вот. А дальше идет процесс, сказать, изъятия, сказать, соответствующих средств. Вот. При этом Россия ни на каком этапе не предлагала договориться, решить этот конфликт полюбовно или как -то. они действуют. Как, как всегда, примерно одинаково. Да, они считают, что они всегда правы, потому что все их принадлежит вообще все их, поэтому они, так сказать, бьют на отмаш и ни, ни с кем не договариваются. Вот. Но это не тот случай, что можно запугать нас. Вот. Вторая часть связана непосредственно, как я говорил, с общественно-политической деятельностью. С момента ареста Ходорковского я начал теми методами, что я могу э, бороться за его освобождение и бороться с этим режимом. Вот, поэтому я установил новые связи с демократией, с оппозицией в России. Они конечно, у меня были всегда, вот, потому что финансирование э, нами и в хорошие времена демократических партий э, в России было достаточно существенным, но просто в период Путина уже после 2003- 2004 года да, как бы площадка изменилась, вы знаете как. Вот, и на этой площадке появились новые лица и старые лица там, Каспаров, немцов, да, потом появился вот Навальный, там, многие другие лидеры и я всячески постарался им помогать в их деятельности, в том числе финансово, что не является большим секретом, но, естественно, сам я не мог принимать в этом участие. С другой стороны, все, что касалось продвижения интересов оппозиции на Западе, лоббирования, вот, я тоже осуществлял поддержку. И вот до сих пор занимаюсь этим. Не посещает ли вас чувство обреченности после стольких лет борьбы с Кремлем? У меня 24 февраля были смешаны чувства. У меня было чувство стыда за то, что я из России. У меня было чувство ненависти, которое у меня появилось впервые. Я вообще не умею ненавидеть и не привык. Но вот сейчас я бы сказал так. Если бы раньше я испытывал к этим людям презрение, то после того, что они стали делать в Украине и с украинским народом, я испытываю к ним ненависть. Нельзя презирать тех, кто убивает мирных жителей, детей, насилует женщин и убивает их, и так далее, вот, и чувство обреченности на конец путинского режима. Mm. То есть, вы думаете, что все-таки он конечен, и этот конец уже просматривается? Да, он, он, он, он без сомнения был конечен всегда, просто он был конечен, э, если бы не было того, что они натворили, он мог быть конечен, так сказать, до его физической смерти, которая могла бы наступить после его 90 лет, да, он Судя по родителям, без породы долгожителей. Вот. А обеспечить себе постоянное присутствие в, лице, в виде первого лица он уже успел нелегитимными изменениями, в том числе в Конституции. Вот. Но, конечно, конечно, эта война сократит срок его правления в любом случае до какого-то, какой мы сейчас не знаем, но это, но это никак не, не, не, не его так сказать, естественный цикл жизни. А можно с вами подискутировать немножко? Сколько хотите. Я часто слышу этот тезис о том, что поражение в войне должно неминуемо привести к гибели путинского режима, но вспоминаю исторические аналогии. Ну, скажем, Саддам Хусейн. Угу. Он не смог выиграть одну войну Ирана-Иракскую, которую вел 10 лет. Потом проиграл вторую войну в Кувейте. И, несмотря на это, режим держался вплоть до прямого прихода американцев в Ирак, когда они его свергли уже силой оружия. Не может ли так получиться и здесь? Вы знаете, я так бы сказал, если анализировать это как историко-политические процессы, то можно прийти к такому выводу. А если геополитически, то, скорее всего, все-таки нет, потому что Россия — это не Ирак, Россия — это не та угроза, что Ирак для Европы, Америки и всего мира. Вот, и оставить путинскую Россию после того, как он проиграет в войне Украине и всему поддерживающему ее сейчас Западному миру, вот на этом как бы, все не кончится и так сказать, будет продолжаться. И без сомнения сказать, его задушат санкционно, милитаристски как угодно, но Путина не оставят ни, ни снаружи, ни внутри. То есть у вас есть вот это ощущение, это общение с западными элитами, что такое решение, грубо говоря, принято, пусть даже подсознательно. Да, на моих глазах произошла трансформация э, именно из-за этой войны. Произошла трансформация от того, что э, основная проблема стратегическая и основной стратегический враг — это Китай, и это было понятно. И вот такой есть мелкий такой Путин, который непонятно кто что. Потому что экономика слабая, в общем. Вот. Так привыкли на Западе считать через валовый национальный продукт. Вот. Но оказалось, что этот хулиган не менее опасен, а может быть более опасен, чем большой Китай, который значительно более аккуратен в своих действиях и значительно более умен, конечно, и тысячелетняя империя. Вот. И сейчас э, текущей угрозой, основной угрозой для существования западного мира, конечно, стал Путин. Это, то есть э, за последние буквально пару-тройку месяцев э, э, как бы парадигма изменилась. Как вы видите себе этот процесс перехода от поражения Путина в Украине к разрушению его режима внутри России? диктаторы всегда выигрывают выборы, потому что не бывает настоящих выборов в диктатурах. Но это им сходит с рук потому, что у них обычно достаточно высокий рейтинг. И поэтому народ аполитичен, народ поддерживает царя, или как его назови, и проштамповали, снова Путин, снова Единая Россия, и ничего не происходит. Но это народ, который все время поднимается с колен. Как только народу придется так сказать, опять встать на колени, потом на руки, да, потом развернуть по отношению к Западу свои ягодицы и, наверное, их еще и раздвинуть, вот народ не будет себя чувствовать геройским, героическим русским народом-победителем. Они будут себя чувствовать, что Путин их обманул. Вот. И возникнет внутреннее сопротивление э, везде, всему. А я имею в виду и в Москве, и, и, и в Питере, и в регионах, и везде. И просто это все посыпется. Эта бюрократическая структура посыпется. Каждому чиновнику, каждому губернатору придется на месте выбирать между искать компромисс между центром, который может там посадить или убить, да, и своим народом, который может поднять на вилы. И, и так везде. То есть эта ситуация превратится в бардак. Э э а в этом бардаке рассчитывать на репрессивную машину не приходится сильно, потому что э те, которые репрессируют, они тоже люди. И если царь слабый или царь так сказать, обманул, вот, то, так сказать, они будут к нему относиться так же. То есть в России поражения не прощают? Ну, я во всяком случае не знаю такого. Самое последнее, что мы помним из настоящей российской истории, это Николай II, вот. Он имел все, включая рейтинг, и легитимную власть, и, вот. и даже демократические институты уже создавал, вот, были созданы при нем. И на неудачах в Первой мировой войне он потерял все, включая, так сказать, свою легитимность. Да, он вынужден был уйти. И даже семью. Но это уж впоследствии да. потому что большевики захватили власть. А как это технологически может выглядеть внутри страны? Это что, вот такое вот 20 хабаровсков, как это вот все? А это мы даже не знаем, что это может быть. Это, это может быть, например, полное неповиновение. Саботаж, да? Да, просто обычный саботаж. Люди не выходят на работу, люди все стало, и, так сказать, все. Ничего не работает. Пока, пока ты не уходишь, пока вы все не уходите, мы, так сказать, ничего не делаем. Сколько они так продержатся? Откуда у них столько, извините, этих царских охранников, как они там называются, Росгвардии, кадыровцев и пригожинцев, чтобы решить все вопросы по всей стране, по этой огромной территории? Трубы перекрыты, дороги перекрыты, скважины взрываются. Везде демонстрация. Ну да, везде митинги, везде не, не могут никто проехать на свое рабочее место, ни губернаторы, ни муниципальные работники. То же самое в Москве, вот. в Питере и так далее. В начале 90-х годов, до волне демократической революции, наверх поднялись люди, часто связанные с прежней системой. Это и первый человек Борис Ельцин, и многие, кто шел. Во-вторых, эшелонах тот же Собчак, если вспомнить, многие были в выходцебийской партии, многие работали в ней. И, наверное, это в чем-то предопределило дальнейший ход событий. Как вы думаете, нет ли угрозы сейчас, что вот пока мы ждем, наблюдаем и готовимся потом вступить в эту схватку, что подспудно, под гребнем этой волны, наверх опять поднимутся такие же ребята, которые в прошлом работали губернаторами, работали в администрации, еще и вдруг заявили, что ну вот, вот мы-то настоящие демократы. Мы всегда держали за пазухой а, то, значит, фигу, и теперь мы готовы к преобразованию. Значит, во-первых, без сомнения, мы не обсуждали, кто придет к власти, мы обсуждали, как они потеряют власть. Вот. И одним из основных факторов внешних к тому моменту будет ужесточение, продолжение ужесточения санкций, если Путин остается у власти. То есть уже реальный так сказать, экономический коллапс. Вот. И угроза того, что бывшие, так сказать, бывшая путинская элита, представители ее, да еще воодушевленные и возглавленные там, националистами, типа Гиркина, там, я не знаю прилепины и так далее, ä, да, придут к власти, она без сомнения существует, потому что они предложат аль альтернативу, они предложат вот этому унижению, которое я описал, как известная поза, они предложат опять с, с этой позы встать на колени, а потом, э, так сказать, встать с колен и расскажут, как, но это будет тот же самый метод. Но у них не будет ресурсов для этого. И это правление может продолжаться, но недолго. ресурс не появится. неизбежно связанный с этим вопрос, пока мы находимся в процессе только так скажем приближения к этому моменту вот сейчас на наших глазах э, все чаще можно слышать критику нашей части оппозиции в том что мол, хватит болтать вот, хватит болтать, пора заниматься делом. Есть люди дела, есть люди слова. Вот значит там в Вильнюсе собираются какие-то люди слова, а есть другие, которые готовы к решительным действиям. Но ну, в частности, наш общий знакомый вот Илья Пономарев с рядом людей в Киеве продвигает такую тематику. Как вы относитесь к подобной э, критике? Ну, э, отдельно от истории с Ильей Пономаревым, э, потому что эта критика не только от него. Эта критика бывает и со стороны так называемой демократической прессы или свободной прессы, или от других политических групп, которых там, в общем, не так много, но, тем не менее, они как-то сопротивляются общему объединению, общей координации почему-то. Вот эта критика происходит. Я в ответ на это сказал бы следующее, что вот комитет, российский комитет действия, который этот конгресс устроил и в который я не вхожу но, но которые я так сказать, взгляды которого я разделяю да и так сказать, этих людей я уважаю и всех знаю лично это люди состоявшиеся это люди которые доказали делом что они лучшие из лучших поэтому рассчитывать кому-то на то что если соберется определенное количество профессионалов разного типа но самого высокого уровня, и они, так сказать, обсуждают что-то с представителями оппозиции, и потом это ни во что не, не, не выльется, это, так сказать, напрасные ожидания. Mm -hmm. вот. Без сомнения, форум в свое время и продолжает играть, форум свободной России, продолжает играть очень важную объединительную роль для всех тех, кто исповедует Россию демократическую в будущем. Вот. И так сказать. эти силы, они все представлены, и они все занимаются каждый своим делом, но, тем не менее, если просуммировать, это самое большое количество свободных медиа, это самое большое количество свободного бизнеса, естественно, за рубежом, вот. это самые громкие голоса для лоббирования в парламентах, это те люди, которых слышат, Запад, которым доверяет и на основании мнения которых в том числе принимаются решения по отношению к Российской Федерации, вернее, к ее режиму. Поэтому, э, сказать, в этом смысле, обвинения абсолютно беспочвенные. Я считаю, что обвинения происходят всегда от тех, кто действительно, кроме того, что говорить, больше ничего не умеет. Вот, потому что... Ну, так принято у людей психологически, ты, как бы, то, что думаешь про себя, то пытаешься думать и о других, да? но это, логика это разбивает. Теперь, если говорить о Илье Пономареве и, скорее, о его идее, да, потому что Илью я знаю много лет, вот, и он всегда участвовал как раз в форумах свободной России, и, несмотря на левые взгляды, они все-таки были демократические. Надеюсь, останутся демократическими. Вот. То, что он предлагает, он предлагает силовое свержение режима. Знаете, тут есть проблема. Вот среди этих людей, которые представляют себя российский комитет действия нету людей и специалистов, которые, так сказать, занимаются свержениями преступных режимов. Я бы даже сказал, нету в правильном понимании революционеров. Тут люди интеллигентные, мирные, менеджеры, очень высокого уровня, в правительственные, в частном секторе. там да вот. Из Известные публичные политические фигуры, как Гарри Каспаров, изв там, известные экономисты, известные финансисты, известные журналисты. В общем, вот. они это делать не умеют, и если бы они это предложили, было бы странно. Вот. Второе, это то, что они как бы... Может быть, неправильно поняли, может быть, правильно поняли Илью Пономарева, но речь идет о террористических актах на территории Российской Федерации, которые могут затронуть население. И более того, ну, обычное население, да, которое можно считать э, виноватым в том, что происходит, да, мы все в общем виноваты в том, что происходит перед Украиной. Но при этом при всем это не значит, что их надо убивать э, за это. А, и где здесь вот эта грань, непонятно. Эта грань должна быть очень четко показана. То есть Украина имеет право воевать с Россией, да, без сомнения. Украина имеет право отвечать. Это Украина, а, как страна, да. И ничего нельзя сказать против того, что Украина начнет бомбить, там, уничтожать военные объекты, инфраструктуру, склады, помещения и так далее, части, технику на территории России. Вот. И даже если из-за этого, не дай бог, будут человеческие жертвы, это, ну, скажем так, ужасно, но допустимо потому хотя бы, да, что без этого не бывает. Но я уверен, что Украина не будет так специально убивать мирных жителей, как это сейчас делает путинская армия. Но это, так сказать, Украина. Русская оппозиция, да, вот, о, о, о которой говорит Илья, она не является государством, она не, не, не обладает никакой армией, да? она не находится в войне с... Российской Федерации. Она не является частью ВСУ, там, она не является частью иностранного легиона, да? это граждане России, том, ну, которые, сказать, вынуждены были покинуть большинстве своем Россию, вот, но которые не готовы, так сказать, участвовать в какой-то террористической, нелегитимной, так сказать, деятельности на территории России. И поэтому здесь, как бы, у каждого есть право делать, что он хочет, но вот вместе это делать не получается. И поэтому, настолько, насколько я прочитал заявление Комитета действия по этому вопросу, да, он признал легитимность э, любых действий Украины э, военных на территории Российской Федерации, вот, но при этом так сказать, не признает э, сознательное... Нанесение вреда населению, да, то есть мирным людям. Вот. А поскольку началось все с этой Дарьи Дугиной и с Народной революционной армией, с которой просто здесь никто не знаком, никто про нее не знает и кто в нее входит, и ничего, то возник определенный диссонанс. Вот. Поэтому, ну, так сказать, Илья при этом имеет право заниматься тем, чем он хочет. К тому же он находится в Киеве, и он не только российский оппозиционер, но он и гражданин Украины, И, как мы знаем. И он, конечно, так сказать, должен подчиняться украинским законам, и это решается там. Поэтому здесь, ну, как бы, мэчинг не происходит. Но ничего в этом страшного нет. Ну, сам выбор цели, если это действительно их цель, вас не смутил? Выбор цели как... Дарья Дугина. Ну, ну, я же сказал об этом, что, так сказать, даже если бы это был Дугин, меня бы это смутило. Вот. Я вам хочу э, привести пример из израильской жизни. Э, вот когда Израиль убивает террористов э, на других территориях и даже в других странах, то происходит все тихо и спокойно, и мало кого это волнует. Никто, конечно, никогда не признается так, как вот сделал Илья, что вот мы вот тут вот, да, взять, взять на себя. Но все понимают, что это делают израильские спецслужбы. Без сомнения, несчастные лица. Вот. Но когда и если Израиль убивает, а такие случаи были, духовного какого-нибудь лидера, то, э, я считаю это ошибкой, но это мое частное мнение, например, шейха Есина. В свое время Шарон, так сказать, принял решение ликвидировать шейха Есин. Это было известно, но этого не скрывал. Его ликвидировали, да? Он был духовным лидером, мусульманским духовным лидером, без сомнения террористом. Да? террористом. Но он сам террористом не был. Так вот, ответ, который был из-за этого в результате по отношению к мирным жителям Израиля, потому что террористы всегда работают, сражаются с мирными жителями, мне кажется, непропорционален вот, э, тому, что произошло. То есть э, за убийство даже вот кого-то кого из лидеров, например, э, э, Ксира, да, вот иранской армии, да, иранских сил, э, грубо говоря, не так прилетает, как за убийство духовного, например, лидера uh -huh. в Палестине. Э, и это понятно почему. Uh, и поэтому выбор цели, uh, если это так, я просто не знаю, если, да, да. если так, мы, я просто про это ничего не знаю, вот. он мне не кажется правильным. Он мне не кажется правильным. Вот. Uh, все остальное, ну, как бы на совести каждого. Uh, если спросите меня, как израильтянина, uh, который уже 19 лет живет там, что если украинские спецслужбы будут убивать э, на любой территории людей, которые непосредственно повинны в смерти украинцев, э, я имею в виду военачальников, спецслужбистов и так далее и так далее, вот я скажу так, это их право, э, это решает государство э, и это не мое дело, вот. Но ну, что касается публичного объявления тех или иных, э, тех или иных сил э, в, так сказать, агрессии против э, мирного населения и людей вообще э, других стран, э, ну, вот в Израиле это, этого не бывает, это не принято, поэтому, так сказать... А народ, как вы думаете, может не государство, а народ решить? или наиболее активные представители этого народа, что вот дальше терпеть невозможно. Может. Может. У народа есть право на сопротивление власти. Без сомнения. Вот поэтому я спрашиваю. Мне кажется, что всегда в осуждении подобных действий есть некая такая как бы двусмысленность. Потому что мы же понимаем, что вряд ли кто-то всерьез бы осудил русского Штауфенберга, к примеру. Вряд ли, да. Вряд ли у кого-то поднялся бы язык осудить человека, я не знаю, поквитавшегося с Пригожиным там, или, скажем, с каким-нибудь а, а, палачом, известным путинского режима. Понимаете, в чем дело? А, опять же, если это делают спецслужбы, они знают, что они делают, и они знают, что им прилетит в ответ, то есть и они отвечают перед своим народом, да, в данном случае украинским государством, народом, отвечают за последствия. Если мы говорим о э, частных лицах, да, то в нашей ситуации нынешней это будет так. Кто бы с кем бы как бы ни поквитался, э, это будет записано на Украину. Да, безусловно. Да. И, безусловно, это создаст э, ястребом еще тому же пригожину еще больше оснований да, устраивать следующую Еленовку или еще что-нибудь. То есть, вот такие массовые убийства, теракты и диверсии. И вот. больше того, наверное, ослабят поддержку Украины на международной арене. Ну, это без сомнения, да. Естественно, если, если Украина не сможет убедить и доказать, что это не она, то, конечно, а, а, а так сказать... Э Огромное количество купленных журналистов, в том числе на Западе, как мы знаем, бросится рассказывать про Украину как государство-террорист. Это будет вредно для Украины и для помощи Украине, Украине и так далее. Вот. При этом я хочу сказать, что в вашем вопросе я услышал сначала нечто другое. Я имел в виду именно вооруженное сопротивление народа. Я имел в виду то, что на самом деле должно, или не вооруженное, неважно, но право на силовое смещение власти, узурпаторской власти, у народа должно быть, есть, и, и, и это часть демократии. Вот. я не помню, что написано в российской конституции, я лучше знаю, что написано в американской. Там есть это право. Да. То я считаю, что это абсолютно законное право. Но речь идет не об армиях там или о чем-то, да, а именно о взбунтовавшемся народе. Да? Это обычно перерастание, так сказать, демонстрации митингов, акций протеста в перевороты. Да, там или... В революции. Это, в революции. Но это не убийство отдельных людей. Вот. Вот вы провели очень важную грань, кстати, действительно. Это же разные вещи совершенно, по сути. Ну, ладно, уйдем от этой мрачной темы, на самом деле. Но я вот что хочу сказать. Вот в этом глобальном противостоянии России и западного мира, больших, огромных систем с гигантскими ресурсами, мы, вот Конгресс свободной России и вообще в целом вот это сообщество свободных россиян, какое мы место в этом занимаем? Ну, как бы, без сомнения, мы пятая колонна как нас и называет соответствующее пропагандистское да, и ФСБшное комьюнити вот, в России, потому что мы защищаем демократию, мы стоим на принципах демократии, и, естественно, мы считаем действия Запада приемлемыми, а действия России неприемлемыми и готовы помогать Западу против действий России в данном случае по отношению к Украине. До этого это касалось прав человека в России, это касалось территориальной целостности Грузии, территориальной целостности Украины, и вот дошли до войны. Вот. Поэтому, э, так сказать, позиция понятная. Теперь роль. Э, роль людей, уважаемых людей, известных людей, которые понимают, что происходит там, и что происходит на Западе. И как вот эти понимания довести друг до друга. Потому что в нынешней ситуации ни западный человек не может понять, что происходит в России, потому что такой дикости никогда не было. Слушайте, мафиозного государства, взявшего на вооружение в фашистскую идеологию, по-моему, вообще просто не существовало. Это... Вот то, что сейчас произошло с Россией, это в каком-то смысле даже хуже того, что произошло с нацистской Германией. Потому что там идеология была сразу, и это было не, это было не мафиозное, это было тоталитарное милитаристское государство. А мы сейчас имеем в виду вооруженную мафию, угу. да, которая временно, а может быть на постоянную теперь, но ну вдруг взяла фашистскую идеологию для того, чтобы напасть на суверенную Украину. Вот это люди не понимают. Люди не понимают, что такое мафиозное государство, как оно устроено, как оно получилось. А я об этом, например, лет пять уже говорю, пытаюсь объяснить, что это мафиозное государство, никакое не другое. Ни диктатура, как говорят, ни тоталитаризм, да, ни суверенная демократия, как с чего начинали. Это совершенно новая форма, вот. Вот. о которой говорил Егор Тимурович Гайдар. Достаточно просто прочитать его книги, в том числе «Государство Эволюции, там, и так далее. Вот. Он же предупреждал об этом. А в чем суть муфиозного государства? Как это, как это организовано? Значит, э, э, вот это вот э, ОПГ, э, которое иногда называют кооперативом Озеро, да, хотя это достаточно устаревшее, но интересное название. Вот, э, оно было создано в Петербурге. И оно было создано на базе слияния власти муниципальной, власти бандитской, власти судебной, спецслужб, через как бы кадровую консолидацию их верхушек. Это была Одна группа лиц, ну или несколько групп лиц, но тем не менее, так сказать, подчиненных общим интересам, которые нашли компромиссы, силовые, коррупционные и так далее, которые управляли всем, да, и которые решали все вопросы в Питере, области, и даже выходили там за рамки, например, в Карелии, там, да, вот, ну, в общем, вот, вот там, на северо-западе, вот, и перенос Путина, ФСБшника, да, бывшего там, хотя не бывает, и тем не менее, но он все-таки мафионера. Из позиции муниципального руководителя высокого уровня в позицию, при которой он прошел рост от, там, скажем, правильными делами администрации президента всего ФСБ, премьер-министра президента, это был тот период, за который он вытянул этих людей, включая партнеров по бизнесу, я забыл сказать про бизнес, бизнес тоже там был, да? тоже, тоже в первых лицах, и в основной бизнес входил в эту группировку. Он их вытащил, так сказать, на федеральный уровень. И вот это ОПГ стало ОПГ, так сказать, государственная. Как бы оно заменило э, обычную государственную бюрократическую систему. И на, службе, на службу вот этим кадрам, а также кадрам, которые были и присягнули, ну вот говоря бывшие там олигархи, которые еще Ельцинской поры, семейные там всякие, прочее, прочие, вот, э вот органы, которые э должны были бы управляться как государственные организации, опять же, силовые структуры, армия, да там, правительство и так далее. Эти люди были заменены на тех людей, которые, так сказать, входят в эту, как бы, группировку. И дальше они стали расставлять кадры, как по пирамиде, да, вот сверху из Москвы, и всюду своих. Свой тащит своего, и все такого же. А дальше что началось? Передел собственности, распил бюджета между своими. То есть переход ресурсов в одни руки и убирание ресурсов из тех рук, которые не считаются лояльными, не считаются как бы системными, да? то есть не, входят, не пополняют общак, скажем так, вот в, в криминальных терминах. Вот. И поэтому возникли региональные мафии там или ОПГ, подчиненные центральной, да? и за этим всем очень тщательно следится, Как вы видите, кого-то сажают, кого-то назначают, кто-то не нравится, не то делает. Переделывают собственность там, но вот эта пирамида, она сохраняется, и верх, он неизменен. Вот верхушка этой пирамиды, то есть окружение Путина, оно неизменно, уже достаточно долго. Вот, и поскольку все кадры их, весь бюджет их, вся, как бы весь бизнес, собственность, все их, вот. Неважно, она частная или государственная, она все равно их. Да, потому что они получают от этого доходы, и они владеют ей, фактически управляют ей. Ну и, соответственно, крепостные тоже их, как они воспринимают, так сказать, население. То вот это государство, вот такой тип государства, я считаю мафиозным. Это как если бы, например, там, условно, сицилийская мафия пришла бы к власти в Италии и подменяла, поменяла бы все структуры, так сказать, и всех людей, в центре и в провинциях на своих, на мафионеров. Вот это произошло в России, к сожалению. Но получается же, что это очень разветвленная сеть людей, огромная, да. которая как сорняк прорастает. Ну, она дошла уже вот за эти 20 с лишним лет, она не то что как сорняк, а просто в тех местах, где принимаются решения, а не где обслуга, уже сидят люди, так сказать, сверху донизу из, из группировки, скажем так. Как вырвать этот сорняк, даже когда Путин лично уйдет? Это очень хороший вопрос. Э, в том плане, что действительно кажется, что это очень прочная система, и это действительно очень прочная система, э, которая позволяет в случае, если они между собой договорятся, и Путин там уйдет, его убьют, станет неработоспособным, я не знаю, что с ним будет. Они могут поставить заранее или сразу после другого человека, например, того же там, премьера по должности официально сделать, прям законно сделать исполняющим обязанности, потом, и все продолжится, те же люди будут управлять теми людьми. В жизни так, на самом деле, не бывает. В жизни это начнет потихонечку разрушаться. Будут возникать новые силы, новые друзья от новых друзей, будут возникать желание переделать собственности, и потихоньку это будет разрушаться. Если это будет сопровождаться еще недовольством, о чем мы говорили, население серьезным и продолжением зажима санкций в связи с тем, что не меняется, так сказать, де-факто режим, то есть ухудшением жизни, вот, то эта конструкция она разрушится. Я не сказал, что нам приведет демократия, я сказал, что нам все равно разрушится. Быстрее и медленнее она разрушится. Долго это не просуществует. В случае победы демократической революции, что делать с этим сравником? Что со всеми этими людьми делать? Их, же, наверное, уже тысячи. В случае демократической революции я не понимаю, как она может наступить. Я не понимаю, как э, демократия может революционным образом взять власть в Российской Федерации, когда там 70-80% народа... Э, хотят не демократии, а вот какой-то такой мафиократии или олигократии, как хотите это назовите. Вот. И абсолютно считают демократию ругательным словом, врагом, потому что что такое демократия сейчас для них? Это ровно те русофобы, из-за которых они вынуждены сейчас отвоевывать, так сказать, Украину у нацистов так называемых, да? Вот что такое демократическая революция для этих людей? Это что-то неприемлемое. А демократическое означает, что потом будут выборы и так далее. Да? Кого они выберут? Они выберут себе подобных. Популистов, которые будут... вот. И мы опять возвращаемся к этим самым. К националистам, там, популистам. Тогда за что мы боремся? Мы боремся за... Ну, все по-разному борются, за разное. Да, так сказать. Я все-таки не политик. В этом смысле не позиционер, я рассказал, за что я борюсь. Я борюсь с этим режимом. Вот. А Россия, которую я вижу впереди, это Россия, которая пойдет, пройдет через огромные потрясения, связанные с ее, без сомнения, тем или иным видом распада, обнулением частной собственности, не личной, а частной собственности. И, то есть, как это? Ну, вот так, что, так сказать, все принадлежит народу. И начнем сначала. Только этот народ будет не народ там с управлением из Москвы, вот такая пирамида, да? А это народ на местах он вот, будет. Вот, вот, вот люди должны жить и отвечать за себя сами. Значит, они должны выстроить это государство снизу вверх, как гражданское общество. Да? А как это будет координироваться, я не геополитик, я не могу сказать, вот, и не политолог, и не владею политическими науками, но это должно координироваться так, чтобы не было никакой возможности создать опять вертикально интегрированную президентскую так сказать, федерацию да, или страну. Это... Должна быть достаточно большая команда людей, вот, которые понимают, что они делают, понимают, что они хотят, которые готовы терпеть многое, в том числе от населения, вот, и которые должны привести это все к тому, что Россию придется снизу вверх, но ну, снизу вверх я опять неправильно немножко говорю, снизу переучреждать, скажем. Слово «вверх» уже плохое, потому что это означает вот эту пирамиду. Да, На самом деле это нечто, да, что должно быть еще более аморфно, чем парламентские республики сначала, менее жестко связано. Это все, Вот эти все связи придется восстановить э, снизу, и помочь им восстановиться самим, перейти из отношений подчинения в отношения договорные, а вот делить на регионы сразу или на республики, я не знаю, как это можно сделать. Я точно понимаю, что совершенно естественным будет выделение на национальных республик в том или ином виде, со спорными границами, конечно, как всегда, с большим количеством русского населения да, и русского языка, но то, что происходит сейчас с бывшим Советским Союзом, вот этими республиками, теперь странами, тоже будет происходить и внутри. Да? Ведь на самом деле во многих местах это та же самая колонизация, этот русский язык навязали, это русское население навязали. Да? И вот здесь надо быть очень аккуратным. Вот, да, Кто-то может считать, что в Татарии должен быть первый язык русский. А я думаю, что татария все-таки, если она свободно выбирала, первым языком был бы, наверное, татарский. И, наверное, партнером татарии да, был бы другой там, тюркский народ, например, Турция. там. С этим придется как-то смириться, но их не перенесешь. Да? Там ездить они могут куда угодно переезжать и так далее. Но вот татария, она здесь, в центре России. Да? Но это при этом не значит, что она не имеет права обладать независимостью, правом нации на самоопределение. Даже у большевиков было записано. Не то, что у выигравших учредительное собрание эсеров, да, Там вообще было четко прописано. Вот Когда учредительное собрание собирали, до этого обсуждали программы. И победила программа, с которой было четко прописано о том, что происходит переучреждение России через... Право в том числе наций, на самоопределение. Вот. Но дальше они выстраивали э, парламент, правительство, да? это была парламентская республика, это ну, Дума, это была новая конституция и так далее. Вот. Сейчас, к сожалению, после 105 лет вот этого большевистского правления, включая путинское. Да, Придется работать кому-то еще в более тяжелых условиях. Понятно. И я не вижу из этого никакого другого выхода. Вот. А вы не боитесь, что эта хаотизация на территории России может привести к еще большему росту такого вот русского ресентимента, реваншизма с победой еще более мракобесных сил, чем те, которые сейчас правят? Я не вижу механизма, честно говоря. Я рассчитываю на то, что изменились не только, э, не только времена, но и э, окружающая среда. Я делал бы ставку на молодежь. Э, я вижу их сейчас, неважно откуда они, в том числе из России, там, из разных регионов и так далее. Общаюсь с ними, они им абсолютно все равно, кто какой национальности. Абсолютно все равно, кто где живет, на каком месте, да, они уже дети так сказать, века интернета, коммуникации, да, там свободы перемещения, быстрой связи и так далее. И так далее. Вот. Я не вижу у этих людей в этих людях никаких проблем. Вот. Просто на самом деле власть везде и в том числе в России, в первую очередь, устарело по сравнению с технологиями, по сравнению с, как бы это сказать, по сравнению с тем уровнем интеллекта, который привнесли технологии в головы людей сейчас, в головы молодежи в первую очередь. Это просто другие люди. Это это дети, которые видят мир через экран айпэда. И зарабатывают часто больше через телефон, чем взрослые. Да, да. в каком-нибудь инстаграме, например, Но. и так далее. И вот этой привязки к территории у них нет. Понимаете? Вот эта вся история про то, что э, единое неделимое, что надо приращивать территории. Это же на самом деле такое средневековье, вот эта вся вот путинская свора, все эти ковальчуки там, какая территория? Они вон сколько прирастили территории и, стали, и стало только хуже и на территориях, и в России. Что им дал Крым, кроме подъема вот этого? Это же все в обратную сторону действует. То есть это все в регресс идет, а должно идти в прогресс. Вот. Это не только проблема России, просто в России она наиболее выпуклая, потому что все-таки все другие страны движутся в сторону прогресса, а Россия побежала в обратную сторону. И как, как, как они воспринимают ужасно, что молодой премьер Финляндии да, там входит в в этот самый найт-клуб куда-то и танцует, да? и еще и пьет что-то. Да? Вот, вот же какой ужас! Да, ей 36 лет, она молодая девка, да, имеет право. Но при этом при всем, да, она э, хорошо управляет, да, и как бы она победила, и вся команда там такая молодая. Вот, и, и мы видим, как это везде омолаживается, но не в России. И все-таки, вот если попытаться прозреть через этот темный период хаоса, который может наступить. По вашему мнению, в России после Путина, какой вы видите вот ту самую прекрасную Россию будущего, или свободную Россию, о которой так часто говорят в оппозиционной среде, вот в идеале? Вот прорвались через эту ту, толщу тьмы и увидели что? Ну, большая территория. Соответственно, на большой территории должны быть какие-то центры, какие-то анклавы, потому что расстояния огромные и, что называется, дороги плохие и так далее, а строить дорогие, хорошие дороги там, где нет экономических связей или какого-то там разума, возить все по железной или асфальтированной дороге тоже нету, да, значит, наверное, я бы видел в этом смысле, как вот писал Ходорковский Гордарику, то есть страну городов, да, это немножко как бы отсылает нас к прошлому, но это и будущее. Да? То есть вот есть города, вокруг которых развивается инфраструктура, э, и которые, так сказать, связаны между собой. И нет центра. Эти города, один больше, другой меньше. Но Москва это не центр. Это, может быть, самый большой город, а может быть, этого кто-нибудь будет больше. Да? Но это не центральный город. Не проходят все финансы, все транспортные пути через Москву. Не надо ехать, извините, в соседний регион так, что нужно прилететь в Москву, а потом вылететь в соседний регион. Да, там. То есть такое содружество городских сообществ современных. Да, это, это, скажем так, ну не то, что даже содружество, а ну не знаю, федерация, конфедерация, там, вот, не знаю. Вот. Это национальное государство, естественно. с национальными анклавами, которые будут определяться как, я не знаю, что. Вот. Но это будет меняться. Может быть, они будут называться республиками, может, они будут называться автономией. Я не знаю, вот. как это все будет. Вот. Но они тоже будут вокруг городов. Да? Есть Казань, есть Уфа. там. Вот. Я думаю, что э, Северный Кавказ уйдет. Вот ну, если им обязательно надо кому-то подчиняться, то Турция недалече, она сейчас и с Кавказом справилась, и с Северным Кавказом справится потихоньку. Вот. И, сказать, это достаточно неестественное формирование. Вот, как и многие другие в империи, и как бы ошибки двухсотлетней давности должны быть исправлены. У Ельцина, кстати, был этот шанс исправить, когда Дудаев предлагал соответствующие решения, не военные, да, так сказать, но, к сожалению, пошли не тем путем, да, начинали, что называется, с Дудаева, а дошли до Кадырова, да, вот, вот такой парадокс, вот, что тоже о многом говорит, действительно о многом говорит, да, ну, такая варваризация да, и, да, приличная. То есть такой настоящий такой генерал, уважаемый генерал, да, так сказать, в армии, да еще и думающий умный человек, там, ну, там, уровни лебедя примерно, вот такого типа. вот. Или вот, извините, как это называется-то? Я забыл это слово. Дон. Дон-дон. Вот. вот так вот вот это все произошло, потому что это совершенно неестественно. Вот. Кто-то отвалится, ничего страшного. Кто-то отвалится. Да, существует проблема Дальнего Востока, Сибири, китаизации. Вот. Но не надо на нее закрывать глаза, что ее нет. Она есть, она происходит, надо просто чтобы эти регионы нашли способы решения взаимодействия, вот они а Москва бы решала, что вот так или вот так или вот так, да, не понимая, что происходит на местах. Ну, понятно, что влияние Китая сейчас на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири сильнее на население, чем влияние Москвы, да, ну что зачем на это закрывать глаза и придумывать, как бы, что Москва всем управляет, вот. Ну и так далее и тому подобное. Моделей существует очень много. Очень много. И я хочу напомнить, что даже в самых развитых странах выбирают внизу и, и судей, и полицейских руководителей, во всяком случае. Вот, и сказать, муниципальных руководителей, губернаторов и так далее и тому подобное. Поэтому это все, это все воссоздастся, но этому надо дать возможность, и нужно найти что-то координационное, что будет этим, это все координировать, но не на уровне силовых методов, потому что, конечно, существует всегда желание, значит, как бы это сказать, демократизовать силой. Да. Да. Да, это мы знаем. да. Мы это уже проходили, это провалилось, давайте больше так делать не будем. Почему я еще говорю про молодых? Да, вот когда бы это сейчас не началось, допустим, через пять лет, да, там, мне уже будет, извините, под 70. Да, и так сказать, у меня этих 20 лет э, э, реформирования нету, и у многих наших коллег здесь, к сожалению, тоже. Поэтому одна из наших основных задач – это поиск молодых ребят и создание им возможностей для роста. Тех, кому сегодня 20-25, да, чему, в принципе, может помочь наш конгресс Свободная России Этим ребятам, да. но ну, мы и помогаем этим людям и проявиться, и обучиться, и, так сказать, и с переездом, и с образованием, и с чем угодно. Так сказать, есть программы хорошие. Мы просто это не обсуждаем, то, что мы делаем, да? но это не потому, что мы не делаем, да? а потому что просто это. это выходит за рамки вот этого обсуждения. Но количество проектов, которые делают члены комитета действия, российского комитета действия, оно огромное и как бы известно конкретно и для Украины, и для иммиграции, и для лидерства, и для журналистики и так далее. Ну, давайте тогда на этой оптимистичной ночи и завершим наш разговор. Давайте. Спасибо большое. Спасибо. Рад был побеседовать. Взаимно. Ну, а с вами был Леонид Невзлин и Даниил Константинов на канале форума Свободы до России». Оставайтесь с нами, смотрите у нас, и скоро увидимся. До свидания.